Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то я вас поймал, дядь Слав. Но я от вас прятался. не прятался. Нет, хотел вас увидеть, просто смотрите. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. А, -а, -а. Приветствую, приветствую вас, приветствую. Блин. А здание... вы где? Вы где? где? Вы где а находитесь? Что это, что это да, за дворец такой у вас там или что это не... вообще? Я из Башкирии. А вы из Башкирии, да. да? Ну так, так то да, красиво, красиво у вас, как-то как уютненько, да, там комфортно. Да. Там. Спасибо. У вас тоже красиво. Вас три, три недели искал чат рулетки, хотел поймать с вами поговорить, просто поздороваться с вами. Смотрю, давайте, давайте пообщаемся. пообщаемся Есть интересный разговор какой, с удовольствием пообщаюсь с вами. Ну я хотел бы даже вас поздороваться, с вами поздороваться хотя бы только даже увидеть. Ну я по нумизматике в основном. Так. По нумизматике, по старинным монетам вы имеете? Да, да и старинные монеты, купюры. А -а -а. Ну, наверное, это хорошее дело, тогда прибыльное. Но это современные деньги, то они. Не, они уже нет. вышли. На ну, я имею в виду вышли, но я имею в виду, они еще недостаточно старинные, ну, скажем Ну да, так. но есть и старинные. Вам как у вас старин самая дорогая? Дорогая? Какая, Какая у вас самая дорогая, дорогая монета? Ой, серебро вроде. А золотых, золотых нет каких-нибудь таких нет, вот реалитетов? Не до такой степени богатые еще искать. Ну, кто ну, знает, может кто обменивает на пару серебряных, серебрян. знаешь, бывает ну, такое. Бывает у вас же у коллекционеров, у коллекционеров у есть свои какие-то такие Москву вот терпятые? Москву звали, Москву знакомые вот. там можно купить посмотреть да ну, тут все да можно, можно купить. купить можно даже а, современные червонцы золотые, золотые купить они продаются да -да, знаю, на официально официально идешь сбербанк или куда продаются. я просто не а, знаю я просто не покупал их. понятно с с понятно в таких пластмассовых штуках вот прозрачных они. Блин, у меня мурашки дали пошли Потеть начал. Ладно, ладно, побегу. Башкирии, привет, привет, ребят. Давайте, дядя Слава, удачи. Вы все правильно делаете. Лайк. Спасибо, Спасибо от души, от сердца к сердцу. Спасибо, ребят.